Команда Года тут без, без сюрпризов, это команда Mercedes, команда, которая умудрилась построить невозможно быстрый болид, невозможно быстрый, с таким запасом команда ехала и в каждом элементе болида они превосходили своих конкурентов. Для меня Стало сюрпризом то, опять-таки, вот как неопытная команда, хотя, возможно, это и сыграло им на руку, их ничто не тянуло. Неопытная команда сумела построить с нуля, в принципе, отличный мотор, отличное шасси с отличной аэродинамической эффективностью. Они сумели, опять-таки, заставить своих пилотов вести себя правильно. Скажем так, правильно-неправильно. Это была борьба иногда за пределами правил, но при этом всем сохранялось равенство. Они старались быть э, очень лояльными и к Льюису, и к Ника. И в принципе каких-то особых скандалов мы не увидели. Вот э, в этом, наверное, вот для меня стал э, основополагающий такой вот фактор благодаря которому можно назвать команду «Мерседес» лучшей в этом году? Я погоджую, что команда «Мерседес» завдяки своему решению не втручаться до СПА дала нам фантастичный сезон. Потом она трішки расставила акценти и тут уже было питання до Ніко. Он сдал. Але я передумал назвать команду «Мерседес» для меня командой, потому что аспект... Гармонии в команде, прогрессу в сезоне, результатов, которые они показали в сравнении с тем, чего ожидаешь, напевно, тут номер один – это Red Bull. У Red Bull был жахливый первый месяц тестов. Команда майже ничего не від'їздила. они знали, что у них проблемы с мотором, они были Десь там, где Lotus, и остался, но команда уже в первой гонке. Попри те, що вони порушували регламент і їх дискваліфікували, вони змогли вивести цей мотор на якийсь більш-менш простойний рівень. І це єдина команда, яка виграла крім домінантного Мерседесу. Виграла якийсь обставин, там або в іншому випадку. Все одно команда попрацювала дуже плідно і всередині у неї не було чвар. Команда Red Bull показала, що вона може бути єдиним колективом, навіть коли топ-пілот Програє а, напарнику, який щой не прийшов в команду. Те, як потім говорив про Себастьяна Фетельдані Рикардо, що він дуже щиро мене вітав із перемогою, він завжди радів моїм успіхам, він ділився налаштуваннями, коли це було слід робити. Це була справжня командна робота. И те, що Red Bull, попри всі труднощі початку сезону, смогли завершити рік на другому місці з віце-чемпіонським званням, это достигнение у всего коллектива. Да, тогда я думаю, что тебе нужно было Red Bull отнести в прогресс года, а не Но, в лучшую Ну, это как раз была главная дилемма. Прогресс року и команда року. Williams или Red Bull? Поэтому тут просто 50 на 50. И там можно было найти аргументы, чтобы поставить и в той и в другой вариант команды. А в любом случае, я с тобой тоже соглашусь отчасти, потому что да, Red Bull, который мы все прекрасно помним, как у Red Bull решались вот эти вот командные терки, назовем, назовем их так. И в этом году, при том, что ролями поменялись абсолютно, Себастьян Феттель с, со вторым пилотом, вот, команда проявила себя очень хорошо и действительно прогрессировала она постоянно и выиграла три гонки. Правильно ты сказал, что там, да, при проблемах Мерседеса, но почему-то никто другой, кроме Red Bull, не подхватил возможность победить в этих гонках. Поэтому, да, тоже отчасти я отдаю это звание Рэдбул.